как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет, меня зовут Ярослав. Последнее время вы могли заметить очень много контента о призме на моем канале, но это все связано с тем, что некоторые, насколько я понял, не посмотрели прямой голосовой эфир, который проходил в Telegram в сообществе по криптовалюте призм, где участие принимал разработчик Юрий Майоров. И вот некоторые пользователи меня попросили нарезать именно конкретные вопросы, которые Майорову задавались, и его конкретные ответы, то есть что на них отвечал. А также всем напоминаю, что вчера прошел первый такой эфир в Телеграме на канале разработчика в его чате, который он лично создавал. И сегодня он тоже будет проходить. Я в описании под этим видеороликом укажу время, потому что сейчас не помню Это или 16, или 17 часов Будет, и такие эфиры Планируются, ну вот они вчера говорили Ежедневно, но думаю Вряд ли они будут ежедневно Но с какой-то периодичностью они будут проходить, то есть не будет такого, что раз в год провели, как раньше это было. Нет, действительно, сейчас разработчик а, вступает в диалог с пользователями и отвечает, вот я пока что не услышал ни одного ответа, где бы он не ответил пользователю на заданный ему вопрос. Так что переходите в описание, там вся нужная информация будет. И сейчас, находясь в Чотландии призм, я увидел от Алексея Соловинина очень замечательный пост. А пост – это о чем? Как он называется? Важное отличие держателя призм в пуле и на личном кошельке. Вот мы часто видим, что пользователи в пуле там приводят, а точнее даже не пользователи пула, а организаторы пула пытаются навязать своим пользователям какие-то мнимые плюсы нахождения в их вот этом сборном сообществе, где они объединяют все свои монеты, и потом хозяин пула распоряжается, кому сколько выдать, кому что положено. И вот теперь Алексей Славянин составил 8 пунктов, чем выгоднее держать монеты у себя на кошельке, нежели в пуль. Давайте мы их все зачитаем, и некоторые моменты, может быть, я поясню, потому что мы знаем, что... В пулах очень много необразованных пользователей криптовалюты призм, которые даже не знают, что есть личный кошелек, собственный кошелек, но да. Они думают, что вот кабинет в Рой-клубе, например, это и есть криптовалюта призм. Первый пункт. Зачисление на баланс аккаунта 10%. Да, мы все с вами знаем, что когда в рой ты заводишь монеты призм, у тебя 10% сразу забирают. А с учетом того, что парамайнинг, ну какой в рой-клубе парамайнинг, мне кажется, 10% в месяц нету, То есть первый месяц ты не то что в плюс какой-то выходишь да, по парамайнингу монет. То есть у тебя монет, ты купил на бирже, допустим, 10 тысяч монет. Завел в пул, а у тебя стало 9 а через месяц у тебя там что-то ближе к 10 тысячам только стало. То есть ты еще какой-то определенный промежуток времени смотришь только на то, как монеты, которые ты купил до этого, они доходят только до этого уровня. А зачем это спрашивается делать? Если ты купил на бирже монеты, перевел к себе на кошелек, и у тебя столько же монет, там комиссия... Составила, которая в блокчейне призм заложена, это максимум 10 монет за любую транзакцию 10 это максимум, это не всегда 10, а максимум Если ты миллиард монет будешь переводить, с тебя 10 монет снимут Если ты там 100 монет будешь переводить, сколько там снимут? Около монетки, наверное на 5 десятых или 5 сотых от процента, минимальная комиссия Монеты, купленные на бирже, зачисляются на баланс кошелька в полном объеме. но ну, в принципе, то, о чем я и говорил. Второй пункт. Парамайнинг в пуле каждый месяц падает. На личном кошельке каждый день растет. И действительно, пока что уровень паратакса у нас не дошел до 98%. А в пуле ежемесячно, ну, неправильно говорить, ежемесячно, а с каждым повышением паратакса парамайнинг падает. Ну, вспомним, да, давайте в Рой-клубе был... 30% в месяц парамайнинг. Сейчас сколько? Это все из-за паратакса, потому что он понижает доход по парамайнингу а, при определенных условиях. А в кошельке каждый день растет, потому что как раз-таки есть определенные условия, которые помогают вам а, понизить этот самый уровень паратакса. И, естественно, а, парамайнинг на вашем кошельке он будет чуть больше, чем в каком-нибудь пуле. Если хотите, хотите подробно, чтобы я рассказал о том, что нужно делать, чтобы паратакс падал, то пишите об этом в комментариях. Но ну, Это я обращаюсь сейчас к кроевцам, к каким-то пульным людям, потому что зрители моего канала, я думаю, так знают, какие надо делать действия, чтобы уровень паратакса у вас падал. Третий пункт. Монеты в пуле вам не принадлежат. Использование ими происходит только лишь с согласия хозяина пула. Монеты на кошельке, как наличка в кармане, всегда в доступе. И тут, ну вот тут даже добавить нечего. А тут даже нечего добавить. Четвертое. Пул это банк. Концепция криптовалюты уход от банков. И это вот самый главный идеологический момент, потому что в пулах, в рое да, давайте про Рой будем говорить, потому что это самый большой пул, и там вот иногда приходят в комментарии неадекватные люди, которые говорят: Да мы больше за идеологию призм, чем ты. Мы идеологи сраные, они вот так вот говорят. А мы тут видим четвертый пункт. Пул это банк. Концепция криптовалюты и, в частности, криптовалюты, призм. Посмотрите на канал, канале Change the World Together и Свети, да. о чем там вообще видеоролики, там есть серия видеороликов, и посмотрите, что там Муратов хотел до нас донести. Концепция, концепция криптовалюты уход от банков. Именно это и заложено в криптовалюту призм. И вчера на эфире, или когда-то майоров это говорил на позапрошлом точнее. Зачем нести деньги в банк, если в личном доступе процент генерации новых монет выше? Смотрите, пункт 1 и 2. Ну, это также у вас на экране все будет, поэтому можете еще и пересмотреть. А, и вот это четвертый пункт идеологи, которые в Рое находятся. Вы давайте. Четвертый пункт, что под зубов у вас отскакивал, потом Уратов к вам опять приедет, будет проверять. Линейкой по жопе бить, если неправильно вдруг что скажете. Только личный кошелек позволяет установить ноду и добавить к доходности еще от 0,5% до 1% в месяц. Действительно так, потому что как вы установите ноду на какой-то сайт, который вам дал хозяин пула. Ну, вы не владеете своим кошельком, кошелек можно точнее ноду можно установить, вы и без кошелька можете установить ноду, вот если по чесноку говорить Но с кошельком от Рой Клуба, на который вы для инвестиций, там кошелек называется Если вы его в ноде пропишете то потом, когда вы захотите сделать любую транзакцию У вас попросят приватный ключ от этого кошелька А Рой Клуб вам не выдал приватный ключ от этого кошелька Поэтому, ну, тут вы как без рук Понимаете? а Если вы установите ноду, то у вас еще и доходность будет выше по парамайнингу. И еще очень-очень много положительных качеств есть у ноды, а, которых нету в Рой-клубе. А ценность призм, а также и курс монеты напрямую зависит от количества пользователей на самостоятельных кошельках, нежели от количества держателей в одной корзине. Ну, действительно, если вот как Мошкин заявляет, что у них 300 тысяч пользователей, а на самом деле кошельков у них, допустим, только 100, всего лишь 100 кошельков на 300 тысяч пользователей, и представляете... Мошкин такой сидит, говорит, вот криптовалюта призм, в ней сообщество 300 тысяч человек. Приходят какие-нибудь умные люди, которые в этом деле хоть маленечко секут, открывают блокчейн, смотрят, сколько всего в криптовалюте кошельков, а там 100 кошельков. Говорят, какие 300 тысяч, дядя, ну что ты несешь? Люди же не такие дурные, чтобы вот 300 тысяч человек взять так и объединиться кому-то в доверительном управлении, отдать свои монеты что это за криптовалюта тогда тогда она какая-то централизованная а зачем нам входить ну вот сторонние люди подумают зачем нам входить в криптовалюту в которой какие-то люди всем могут управлять если у них сообщество 300 тысяч человек а все монеты хранятся на стак кошельках нет мы пойдем в другую криптовалюту поэтому чем больше личных кошельков чем больше нот установлено тем надежнее эта криптовалюта считается, и тем она будет приманивать к себе новых инвесторов. Потому что они будут понимать, что да, это действительно не копия какая-то, это не какие-то личные кабинеты, не подконтрольная какая-то кукольная криптовалюта. Это действительно самодостаточная монета. Так, седьмой пункт. Риски доверительного управления. И тут перечислено а, три вот таких а, самых серьезных риска, с которыми может столкнуться участник пула. А, взлом сервиса с последующей кражей всех балансов всех участников. Действительно, это очень серьезный риск, и на практике он довольно часто встречается. Даже биржа Lifecoin, призмачи должны знать, потому что там монета призм находилась. А вот совсем недавно, в декабре прошлого года, их взломали. Биржа закрылась, и бизнес похоронили, и думаю, дофига людей останется без денег. Вот кажется, серьезная биржа, не самая там плохая, она была вроде лучше, чем BTC альфа и вот такое допущение было, потеряли свои данные. Естественно, большая часть пользователей, я думаю, тоже лишилась своих каких-то криптовалют. И такое запросто может произойти в любом пуле. Второй подпункт. Температура плавления хозяина. Выключение сайта полностью лишает доступ к активам. А температура плавления ⁇ это есть такая теория, что даже самый честный человек Честный до той поры, пока ему не, не то, что не предложили нужное количество денег, а может даже и предложили нужное количество денег. Приведем аналогию. Если у Мошкина, допустим, сейчас вот во всех кабинетах Рой-клуба лежит миллион долларов, то не значит, что когда там соберется 100 миллионов долларов, он не закроет Рой-клуб, подумав, да, зачем мне вообще какие-то вебинары, с кем-то общаться, от кого-то что-то выслушивать. Я просто это все сейчас удаляю, закрываю, делаю себе пластическую операцию и уезжаю на Карибы жить. И мне хватит денег до конца, и потомству моему, и потомству моего потомства. Понимаете, о чем я, да, говорю? Такой пункт. Кто-то может мне говорить, что нет. Там, Владимир, ясно он честный человек. Пускай будет так. На этот случай у нас есть третий подпункт. Здоровье и жизнь хозяина. Тут можно воспринимать этот подпункт, вот я так думаю, даже с двух сторон. Монету с двух сторон можно осмотреть. Первый, о котором очень часто говорят, это если вдруг кирпич, вот он идет по улице, у него кирпич свалился или инсульт в парилке бахнул. Вот Мошкин недавно в бане был, я, конечно, зла ему не желаю, давайте без этого обойдемся. Я думаю, есть достаточно людей, которые без меня это делают а Просто там тромб, инсульт, кирпич, вообще машина, не знаю, что угодно Разные ситуации бывают, а много людей каждый день умирают Ну вот просто по случайности какой-то споткнулся, виском об косяк какой-то ударился А в пуле-то в чем проблема? В том, что у одного человека саккумулировано все управление то есть, чтобы вы сроя вывели свои деньги, кто-то должен нажать на кнопочку «Подтвердить это дело», чтобы денежки, монеточки к вам пришли на кошелек. А если вдруг этого человека не станет, то и нажимать на кнопочку будет некому, и это равносильно выключению сайта, потому что обслуживать его перестанут, потому что некому будет обслуживать, и все ключи, пароли останутся, уйдут вот с этим человеком, который тоже, если вдруг с ним беда случится, уйдет из этой жизни. И со второй стороны, как я еще это вижу, жизнь и здоровье хозяина, а можно еще добавить хозяина и его близких, это то, что, кстати, вы не заметили, что у участников, у участников пула есть хозяин. То есть, есть человек, у которого есть рабы, не знаю, у кого еще есть хозяин. Ну, еще у животных есть хозяин. Не знаю, вы тут уже для себя подберите раб или животное, скотина может. А, ну ладно, суть не об этом. Суть о том, что... А, Допустим, у хозяина пула есть очень близкий родственник, которому нужна срочно дорогостоящая операция. И у родственника этого денег нет. И негде найти, там, кредит не взять, и деньги нужны очень срочно. Как вы думаете, родственник, у которого есть доступ к очень большой сумме денег, к нужной, давайте скажем так, к нужной сумме денег, он оставит умирать очень близкого себе человека? Или он все-таки воспользуется? этой суммой денег, а нес, ну, несмотря на то, что будет дальше. Потому что в такой конкретной ситуации я думаю о последствиях, ну, явно думать не будет. А также есть еще один подпункт можно добавить. Это Мошкин лицо открытое. Все знают, что он руководитель Рой-клуба Он заявляет, что у него 300 тысяч пользователей Значит, монет у них там много, у них там стенки на юме стоят Сколько? 10 миллионов долларов, наверное, или сколько И тут какие-нибудь перцы с райончика Прикупили себе пистолетик Узнали, где живет Мошкин И заявились к нему, сказали, дядь, пароли давай сюда Это тоже может быть одним из подпунктов просто если на него бандиты наедут и все отберут а может быть еще такой случай что на него никто не наедет ничего не отберет а он скажет наехали отобрали то есть вы понимаете да а много разных рисков есть вот седьмой пункт тут можно наверное час перечислять какие могут быть риски но мы перейдем к восьмому и заключительному пункту это построение структуры в кабинетах не является построением структуры в призм которая влияет на еще большее ускорение генерации новых монет действительно когда вы приглашаете в кабинет рой какого-то человека выстраиваете себе в первую линию 8 человек то Естественно, это не идет в блокчейне в вашей структуре, потому что у тебя-то самого кошелька нет, а как ты их там по блокчейну мог связать? А суть криптовалюты призм, ну не суть, а одна из фишек, в чем заключается? Если ты лидер с какими-то определенными качествами и умеешь приглашать людей… А даже если ты не умеешь приглашать людей, но ну, у тебя есть очень много денег, монет, и ты можешь сам себе построить структуру, вот как недавно Майоров сравнил, что это MLM, это не то, что надо бегать, рифоводить, да, под себя людей подключать. А некоторые особенности холд-статуса включают в себя то, что ты для большей генерации монет на одном кошельке можешь держать там не более 110 тысяч монет. Чтобы у тебя включался hold статус и твой парамайнинг не сбивали. Чтобы там ежегодно ты мог от 35% в год иметь плюс к своему депозиту новых монет. И выгодно тогда не на одном кошельке держать 900 тысяч монет, а даже миллион монет, да, давайте возьмем так. А выстроить за собой, там неважно уже как трипербинаром, гипербинаром, паровозом, цепочкой. То есть сделать себе структуру из своих собственных кошельков, разбив там все кошельки по 100 тысяч монет. И тогда на первых кошельках, под которыми будет структура, будет а, повышенный процент парамайнинга. Если мы возьмем, например, кошелек без структуры, который, допустим, в год может иметь прибыль в монетах призм 30% годовых, то кошелек, который уже будет со структурой, чисто теоретически, ну, допустим, давайте 35% годовых будет иметь. И чем больше эта структура, чем больше у вас будет структура, тем выше монет, чем, тем больше монет призм вы будете добывать. А в Рой-клубе у вас нет структуры. В кабинете только есть. Но при любом из тех вариантов, которые мы перечислили, эти кабинеты легко могут исчезнуть. И потом вам все придется делать с нуля, можно так сказать. А если цена на монету призм вырастет, и мы знаем, что ее сейчас меньше и меньше и меньше добывается, то есть э, в последующем с каждым месяцем, с каждым полугодием выстраивать структуру в криптовалюте призм, на мой взгляд, ну может ладно, через пару лет, будет очень сложно. А сегодня заводя людей, допустим, в Ройклуб, рассказывая им о криптовалюте призм, а потом, не дай бог, что этот рой-клуб закрывается. Так эти люди, которых вы даже приглашали в структуру, половина вам скажет, иди ты лесом отсюда. Еще давай, еще в одну структуру к тебе пойду, ага, чтобы и там всего лишиться. Поэтому, друзья, 8 основных пунктов, продублирую их в описании. Если вы считаете, что это здравые пункты, можете распространять их по чатам по каким-то заблудшим душам, которые еще верят, что действительно в пулах намного выгоднее. Не знаю, чем вас там кормят, что вы так думаете. Но вот действительно есть 8 важных отличий. И если вы, как это называется у вас там, клуба, если вы хотите их оспорить, то милости прошу в комментарии, излагайте 8 причин, почему в пуле находиться выгоднее вот действительно пока там не появится в комментариях 8 причин выгодности нахождения в пуле это значит что там не находиться потому что если там все так прекрасно здорово то пожалуйста давайте покажите нам как у вас классно и мы может быть все в пулы пойдем не знаю но это же конечно нет в пулы ни ногой я не пойду, но может кто-то и пойдет, потому что я же тут ничего не прибираю. да? Если действительно то, что вы там напишете будет правдой, да я это даже удалять не буду, потому что я за демократию, и ни от кого ничего скрывать не собираюсь, и возможно это для вас даже будет рекламой. Ну а итоги мы посмотрим в комментариях. У меня все.